Агент 117. Позвольте представить Агент 1001. Тысяча один? 117? Единственный, неповторимый. Вы легенда. Руки вспотели. Боже мой. Серж, наш новобранец. Напоминает мне тебя. Неужели? Вы отправляетесь в Африку. Добро пожаловать, Мси Кузан. Я менеджер по обслуживанию клиентов. Я готов стать первым клиентом, который обслужит вас. О а плавке-то я забыл. Вы кого-то ищете? Уже нет. Резервировать для вас столик в ресторане. Это так мило. Исключено. Почему? Нет. Почему? Мы ужинаем в городе. А -а -а. Да. Может, позже мы с вами... Что у вас здесь происходит? Утехи. Эмиль. Хорошо спал? Как младенец. А ты? Как мужик.